Когда мы ставим перед агентом задачу или агент ставит перед собой задачу очень быстро продать, у вас часть клиентов просто не готовы сразу купить. Есть 100% клиентов, которые есть на рынке, да? которые к вам обращаются при условии, что у вас есть достаточное количество трафика, правильно? У вас приходят нормальные, более-менее адекватные горячие лиды. Так вот, у вас есть 10% из них, Максимально готовых к покупке. Почему я всегда говорю, что даже если человек совершенно не понимает, как продавать, но он приятный парень и очень хочет помочь, реально старается, и готов довести человека от точки А к, точку, к точке прилавка, где можно деньги отдать за продукт, он по-любому продаст. Если он хам и грубиян, то вероятнее всего он и 10% не продаст. Если у нас 10% неадекватных людей на рынке, их всего лишь 10. Это хорошая новость, потому что многие считают, что их значительно больше. Нет, их всего лишь 10. И есть от 8, ну, 8-10, либо 60, потому что у нас это все двигается чуть-чуть. Это те люди, которые находятся на разных стадиях созревания. Ну, смотрите, к вам обращается клиент, да? Допустим, по югу, что, какая у нас есть статистика? В течение 6 месяцев человек созревает до принятия полного решения. Почему мы очень... Много работаем и очень много акцентируем своего, своего внимания на работу с CRM-системами для того, чтобы обрабатывать холодную базу, относительно холодную. То есть она не холодная с точки зрения холодных продаж. Это люди, которые, у которых еще нет на руках ипотеки или нет наличных денег. Но вот в первый месяц у человека возникла только идея, что он хочет приобрести недвижимость. Потом он позвонил с запросом. Запрос, как правило, странненький. Первое время да, «хочу все за, за самые маленькие деньги». Агент в шоке, не понимает, что ему продать, то есть до того, как я его опросил, у меня была надежда, что он что-то купит, после того, как я его опросил, у меня даже надежды не осталось. После этого он там ходит еще по ряду агентств, по сайтам и т.д. и т.п., убеждается в том, что есть вот реальные цены на рынке, что он себе может позволить, либо увеличивает бюджет, либо уменьшает свои потребности. Потом он идет, решает вопрос, ой, боже мой, неудобно, с деньгами, ипотека, наличка, продать что-то и т.д. и т.п., да? И только потом, на какой-то там четвертый или пятый месяц, он готов покупать на самом деле. То есть те клиенты, которые попадают к вам сюда, это люди, с которыми уже кто-то поработал. То есть порталы, агенты, застройщики, собственники. То есть они уже, ну, кто-то ему информацию давал, кто-то улаживал его запрос. А вот здесь могут быть люди, ну, разные. И поэтому порой, когда мы предлагаем человеку на самом старте, когда он к нам только обратился на первом звонке купить, ну, то есть как ну, как. знаете, как? Не удивляйтесь, если из 10 человек вам 9 отказали. Это нормальная статистика. Он не готов купить. Он еще на, разном, э, на разных ступеньках этой лестницы. Это то же самое, что когда парень встречается с девушкой, он сразу не зовет ее к себе домой жить. Да? То есть он вначале, там, в кафе, в ресторан, там, они пообщаются, может, вообще не сойдутся. И только потом, возможно, они будут встречаться, общаться, потом свадьба, дети и т.д. и т.п. То есть принцип постепенности он должен быть абсолютно везде.